Приветствую вас, водолейчики! Посмотрим сегодня для вас месяц ноябрь. Само его начало, с 4 по 7 особенно, будут достаточно напряженными. Венера вроде как и находится в вашем 10 доме, отвечающем за карьеру. Но она будет формировать напряженный аспект к вашему дому семьи. И плюс еще будет идти на... Точный аспект, квадрат к вашему Сатурну в первом доме. О Чем это говорит? О том, что вы можете ощущать в этот период какую-то тяжесть, может быть, какое-то чувство очень серьезное, связанное с ответственностью, с необходимостью за что-то отвечать, с необходимостью принимать очень важные решения относительно вашей семьи. И здесь еще возможен вариант, что можете рассчитывать на какие-то неожиданные денежные финансовые поступления, но они тут же будут распределены по необходимости. То есть их нельзя будет отложить. Распределение денежных ресурсов будет для вас достаточно сложной темой в начале этого периода. Далее. 9-10 Вер... Меркурий сделает квад... квадрат к вашему Сатурну в первом доме. Но одновременно от Венеры будет сформироваться аспект к вашему финансовому дому Тригон к Нептуну. Это благоприятный аспект, говорящий о том, что вы сможете выйти из сложного материального положения благодаря вашему мышлению, благодаря умению строго распределять финансы и управлять ими. Вообще для вас финансовая тема в этом месяце будет крайне важна. И я могу сказать, что ну, расходы, да, будут, может быть, и, и доходы, вернее, и доходы будут, но вы сможете контролировать расходы так, что вам на все будет хватать. Потому что, в принципе, вы будете получать ту сумму, на которую вы рассчитываете. Проблема только в том, что будут не запланированы расходы, и это вас может немножко выбивать из клеи. С 12 по 15 будет самый удачный период, он практически будет для всех удачным. Для вас это будет тема, связанная с карьерой, с вашими главными высшими целями. И э, здесь будет благоприятный аспект складываться к Плутону в вашем 12 и параллельно еще и от Венеры к Юпитеру, вашим третьим. Это признак благоприятного, благоприятных возможностей для знакомств, для поездок, для договоров. Можете ожидать каких-то приятных финансовых поступлений, это могут быть какие-то приятные подарки, бонусы за что-то, благоприятные возможности для взаимоотношений с вашими покровителями. Ожидайте в это время большую удачу. Практически в паре 16-17 числа Венера и Меркурий перейдут в ваш символический одиннадцатый дом дружбы. У вас появится больше желания общаться, контактировать со своим окружением. Вы станете более открыты к окружающему миру. Захочется, у кого есть возможность расширить свои контакты. Может быть куда-то съездить, попутешествовать. Могу сказать, что вторая половина ноября благоприятна для дальних путешествий, у кого есть такая возможность. Также это благоприятное время для завязывания, упрочнения любовных взаимоотношений. У кого есть какая-то любовь далеко, в, другом, в другой стране, то ждите оттуда приглашения. А кто имеет бизнес связи с иностранными партнерами, рассчитывайте на хорошую прибыль оттуда. 18-19 неблагоприятный период для ваших финансовых возможностей. Значит, будьте осторожны в контактах со своим ближайшим окружением. В основном это касается мужского населения, возможные обманы, финансовые аферы. Поэтому не рискуйте. 25-26 можете словить очень удачный шанс и чем-то выиграть. Можете планировать на этот день любые дела. 28-29 будет наблюдаться от Марса оппозиция к к Меркурию, к Венере, и это такое не очень хорошее положение, касающееся для любовных взаимоотношений, для каких-то разборок, здесь возможны конфликты между мужчинами и женщинами, ну благо, что это все имеет короткий период, ну и... Благодаря вашему сторону в первом доме, с аспектом к Марсу, у вас получится как-то правильно разрулить ситуацию, чтобы выйти из нее с достоинством и без потерь. 8 числа будет закрываться коридор затмений, будет лунное затмение в знаке Зодиака Телец. Эта тема касается вашей зоны семьи. Ну, родины недвижимости я думаю что какие-то будут приняты в этот период очень важные решения но судя по напряжению то ну будьте готовы к тому чтобы действовать очень быстро и бескомпромиссно ну если конечно будет для этого такая необходимость 23 ноября состоится новолуние в знаке сидяка стрелец это ваша Зона друзей, также это зона большого коллектива, с которым вы контактируете. Ну, я сделаю на это отдельный прогноз. По 8 ноября я уже делала на коридор затмений прогноз, я оставлю его в ссылочке. Так, если все подытожить, то можно сказать, что в принципе ваша сфера семьи, она... Ну, Скорее всего останется достаточно стабильной, но при условии, что где-то может быть нужно будет что-то учесть и успеть, успеть себя в чем-то предостеречь Зона любви детей остается достаточно ровной, спокойной Работа, несмотря на большие финансовые расходы, вас все-таки порадует в том плане, что вы будете получать хороший доход в это время Партнеры вас не подведут, особенно если это партнеры иностранцы. От них идет к вам самая большая ну, прибыль и удача в этом месяце. Главные качества, которые важно проявлять в этом месяце, это предприимчивость, это умение заглянуть на несколько шагов вперед, договариваться и рассчитывать на тех людей, которых вы давно и хорошо знаете и полностью брать ответственность не только за себя, но и за свое ближайшее окружение. Для тех, кому интересно посмотреть подсказки книги Оракула перемен. Ну, бросим шлеий, Вы близки к успеху, но кто-то прилагает силы, чтобы помешать вам его достигнуть. Не расстраивайтесь из-за этого. То, что вы стремились получить, как необходимое вам, на деле окажется совершенно другим, не таким, каким представляется. Так что смело и со спокойной душой можете уступить это сопернику. Скоро в вашем окружении произойдет нечто неожиданное и неприятное. Впрочем, это событие ничем не повредит вам. Перед благоприятен для отдыха. Не нервничайте из-за того, что обстоятельства складываются Именно так, а не иначе. Чуть позднее и вам улыбнется судьба. Вот на этой позитивной ноте хочу пожелать вам удачного месяца. Пожалуйста, кому интересно, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.